Доброе время, уважаемые друзья! Мы начинаем сегодня для вас прямой эфир. И я немного волнуюсь, потому что сегодня большая честь представить вам человека, который расскажет о последних возможностях именно здорового образа жизни. Не секрет, что сегодня многие люди стремятся к красоте, к внутренней красоте, к внешней красоте, к одушевлению своего мозга, своей головы. Многие люди сегодня хотят быть богатым, свободным, счастливым человеком. И я вам хочу сказать, что это действительно возможно, потому что мы живем в 21 веке. Этот век сегодня открыт для всех, он дает новые возможности, новые перспективы. И самое ценное, что есть у человека, это здоровье. Хотя многие говорят деньги, хотя многие говорят время, но на самом деле это неправда. Возьмите любого самого богатого человека, который сегодня, допустим, к сожалению, по каким-то причинам имеет какие-то заболевания. Он отдаст все свое состояние ради своего здоровья. Потому что здоровье – самое ценное, что есть сегодня у человека, что нам дала природа, что, естественно, передали нам наши родители. И мы являемся примером сегодня именно, какие у нас будут дети, какие у нас будут правнуки. Мы сегодня закладываем нашим детям, нашим родителям, нашим друзьям, тем людям, которые живут в нашем окружении, именно закладываем вот этот успех. И сегодня важно самому соответствовать именно тому принципу, именно тому успеху, о котором вы хотите донести людям. И вот подводя итог перед тем, как я представлю вам нашего ведущего эксперта, Хочу вам сказать важный момент. Многие люди сначала стремятся к деньгам. Когда у них появляются деньги, они стремятся к времени. Но изначально ценить нужно здоровье. То здоровье, которое вам дала природа и то, что вам дано от родителей. Когда вы начнете понимать, что здоровая голова, здоровый мозг, здоровое тело, то со временем придут и деньги, придет и богатство. Потому что когда есть энергия, когда есть силы, у вас будут большие перспективы, и вы обязательно добьетесь больших высот. И у нас сегодня с вами уникальная встреча. Она будет разделена на две части. Первая часть для вас будет 20-25 минут. Лекция эксперта в области последних препаратов, витаминов, исследований, исследований и так далее. И после этого мы проведем с вами вопрос-ответ, отвечать уже буду в данном случае вам я, и также вам расскажу еще, как можно заработать деньги, то есть являясь сам, именно если вы будете являться примером для людей, то есть вы здоровы, вы пример, то есть людям это понравится, они увидят, что вы активны, что у вас все хорошо, и они вместе с вами захотят еще строить бизнес. То есть у нас сегодня уникальная встреча. Первая часть это лекция по здоровому образу жизни. Вторая часть это лекция по э, здоровому бизнесу. То есть здоровый мозг, здоровое тело, здоровый кошелек. Если вы согласны, поставьте цифру 7. Кто находится сегодня первый раз именно на э, такой лекции по здоровому образу жизни, поставьте цифру 5. Кто находится сегодня первый раз на портале, поставьте цифру 8. Кто меня видит в первый раз, и постоянные слушатели, но ну, я думаю их очень много, поэтому не буду просить ставить э, значки, и так понятно. Также напишите, кто с каких стран мира. Я вижу нас уже э, более 400 человек. Э, я вижу здесь Россия, Украина, Германия, Белоруссия, Казахстан, Латвия, Эстония, Америка, Румыния, Италия, Браво, Испания, Греция, посмотрите, Узбекистан, э, Китай. Грузия. Много-много, смотрите, регионов. Даже есть страны, которых я, которые я первый раз вижу. Вижу здесь Израиль. Супер. В общем, о, Иван, привет вас, Ген. Смотрите, сколько регионов. Приятно видеть, друзья, именно такую географию. Супер. И что на сегодняшний день происходит в жизни, в области здоровья, в области перспектив? Мы прекрасно с вами понимаем, что э, сегодня проще быть здоровым, чем ходить э, в больницу. Потому что сегодня лучше поддерживать свое состояние, чем потом приходить к врачу и получать плохой диагноз. Не все это понимают, э, но если вы сегодня пришли сюда совершенно здоровым человеком, я вас поздравляю, вы молод, вы красив, но подумайте о будущем. Вот это вот люди пример. Посмотрите, они в возрасте, они счастливы, они путешествуют. И все, конечно, идет от нашей головы, от нашего разума, от наших перспектив. И состояние тела ⁇ это, конечно, ваш разум и ваши мысли. Сегодня множество есть технологий в науке, которые позволяют совершенно безопасно для себя улучшить свое состояние в жизни, получить драйв для своей семьи и быть примером для своих внуков, детей. Вот вы видите, здесь и дедушка бежит, и бабушка, и мама, и отец, и дети. И я желаю вам, чтобы вам никогда не приходилось заходить в больницу часто, и чтобы вы вот так радостно кричали, мое здоровье вернулось. Я считаю, лучше не доходить до этого уровня, до алкоголя, курения, наркомании, для головокружения, для инсультов, инфарктов и так далее. Лучше сразу же все это заранее предусмотреть и заботиться нужно изначально, чтобы потом не попасть под стол, на стол именно хирургически, чтобы не было никаких серьезных у вас потом последствий. Вот нужно быть вот так, чистым, видите, и спереди, и сзади, и тогда будет жизнь прекрасна. В общем, наш портал «Успех вместе». Мы не только за бизнес, мы не только за развитие личности, мы за здоровый образ жизни, мы за путешествия, мы за то, чтобы люди сегодня жили счастливо и были успешны. Если вы, ребята, это все разделяете, тогда позвольте представить вам человека, который сейчас для вас будет выступать. Это ведущий специалист в области последних технологий, препаратов, медицины. Человек, который обучался в Англии, в Голландии, в Амстердаме, в Америке, в Москве. Человек, который... То есть... Вот если просто врач называть или просто профессор, это значит его обидеть. Это человек гораздо выше уровня. Ему сегодня доверяют препараты стоимостью десятки тысяч долларов. То есть он полностью знает, что такое сегодня онкология, спасает жизни людей на планете. И это профессионал. И сегодня послушайте просто лекцию профессионала, что он говорит, что он рекомендует. И почему сегодня он рекомендует здоровый образ жизни и последний комплекс мультивитаминов, витаминов и микроэлементов и фитонутриентов именно Brain Плюс. Plus. То есть здоровая голова, здоровый разум, здоровое тело. Я считаю, давайте поприветствуем его. Сразу хочу сказать, что Денис Юрьевич он, чтобы вам было понятно, не великий оратор, поэтому он сейчас просто сконцентрируется вам прочитает э, то, что подскажет. И поэтому уважайте. Вопросы задавать не надо, потому что он видеть не будет. Он э, будет э, вам именно читать лекцию. Так что передаю слово уважаемому Денису Юрьевичу. И после этого мы его отпустим. И далее я уже отвечу, сколько это стоит. Как правильно на этом э, как сохранить свою семью. И как можно еще на этом дополнительно заработать, если вы не против. И... Так, друзья, значит, передаем слово. Денис Юрьевич, пожалуйста, выступайте. Здравствуйте всем. Позвольте сегодня с вами поговорить о принципах здорового образа жизни и витаминах. Все, что мы с вами едим на протяжении всей жизни, это сбалансированная диета. Она состоит из углеводов, белков, жиров. Также в нее входят витамины, минеральные вещества и обязательно фитонутриенты. Также в нашей с вами жизни присутствует алкоголь, кофеин и никотин, которые вредно влияют на нас с вами, повреждая наши клетки, образуя свободные радикалы. Также мы с вами живем в среде, которая постоянно загрязняется, заводов очень много существует, которые ежедневно дают колоссальное количество выбросов в внешнюю среду. Также количество машин постоянно увеличивается и вредные выхлопы, которые они производят, также негативно сказываются на нашем с вами здоровье. Также дают колоссальную выработку свободных радикалов, которые повреждают клетки. Здоровые наши клетки, которые нарушают функции этих клеток. Вот схема такая, образование свободных радикалов в организме. Свободные радикалы, это свободные радикалы кислорода, которые очень агрессивны и повреждают клетки. То есть Солнечная радиация, также радиоактивное захоронение, которое часто присутствуют во всех областях Российской Федерации. Это курение злополучное, загрязнение окружающей среды, которое мы с вами обсудили. Все это повреждает наши с вами клетки. Вот слайд, который показан наглядно. Это рентгеновский снимок, влияние выхлопных газов на здоровье человека. Вы видите, все, что находится в грудной клетке, это то, что мы с вами дышим постоянно, регулярно, каждый день. Можно спасаться так, но как бы надолго кислорода не хватит. Есть система спасения в организме, называется она антиоксидантная система она очень многокомпонентна и все эти продукты, которые мы с вами потребляем в пищу, они способствуют и участвуют в схеме вот этой антиоксидантной системы. Основополагающими здесь это каротиноиды и цинк, это макроэлемент, о котором мы с вами поговорим позже. Особая нагрузка выпадает на головной мозг. Как известно, клетки головного мозга не восстанавливаются, поэтому эта нагрузка крайне важна для нас с вами. То, что предлагает нам продукция компании Brain Abundance, как помочь вашему головному мозгу, это новый препарат Brain Full+. Состав Brain Full+, Plus, это фолиевая кислота, экстракт виноградных косточек, реглютамин, фенилланин, сенсорил, радиола розовая, витамин В12, астаксантин, витамин В3, цинк, резвератрол, женьшень и витамин В6. Давайте подробно разберем эти компоненты. В них входят две аминокислоты, витамины группы В, макроэлемент цинк, это фитонутриенты, такие как резвератрол, экстракт виноградных косточек и аксоцантин. Препараты, применяемые для улучшения работы головного мозга, такие как сенсорин и жиншин. Что касается аминокислот. Аминокислоты являются химическими компонентами молекул протеина, то есть они составляют белок, а также являются исходным веществом для синтеза гормонов, Витаминов, медиаторов, алкоголидов и других крайне важных веществ, которые функционируют в нашем организме. Всего 28 аминокислот. При отсутствии или недостаточном количестве хотя бы одной аминокислоты, необходимые белки не образуются. Что касается конкретных компонентов. Фенилаланин это незаменимая аминокислота. Она не синтезируется в организме и должна проступать с пищей. Это необходимый компонент для биосинтеза нейромедиаторов, отвечающих за передачу нервных импульсов. Л-глютамин. Ну, как известно, аминокислоты бывают левого и правого направления. Л это левое направление, Д это правое направление. Работает и функционирует в организме только аминокислоты левого направления. Поэтому и содержится в этом препарате Л-глютамин. Функций очень много, вы видите их на экране. Самые главные функции связаны с работой головного мозга. Это окисление в клетках мозговой ткани с выходом энергии. Это нейромедиаторная функция. Также это превращение в гамм. гамма. Гамма-аминомасляная кислота, которая крайне важна вообще функционированию нашего организма. Ну и также посредник некоторых гормональных и нейромедиаторных сигналов. Что касается витаминов. Что такое витамин? Это биологически активные вещества, которые предупреждают определенное нарушение метаболизма и здоровья. Являются обязательными факторами питания. Витамины надо потреблять постоянно. Не надо никакую соблюдать сезонность. Витамины важны каждый день. Давайте разберем компоненты, которые входят в продукт. Это витамин В3. Он содержится в основном в животной пище. Проблем никаких нет с ним, если только человек не вегетарианец. Если он вегетарианец, то витамины надо потреблять постоянно, которые содержат В3 компонент. Если его не потреблять, то... Возникает болезнь 3D, дерматит диарея, деменция. Ну, ничего хорошего. Второй компонент витаминов группы В это перидоксин. Витамин В6. Также содержится в основном в животных продуктах. Наблюдается гиповитаминоз у новорожденных. Реализуется он в виде дерматитов и судорог. Также бывает дефицит у беременных, а самая важная группа пациентов это те, которые перенесли туберкулез или в настоящий момент получают лечение от туберкулеза. В их пищу обязательно должен входить витамин В6. Следующий компонент это фолиевая кислота. Это витамин В9. Содержится во многих растительных продуктах, также синтезируется в кишечниках. Функции колоссальные, то есть это основополагающие функции в организме. Это синтез ДНК, кроветворение, обновление слизистой тонкой кишки, заживление ран, травм и участок некроза. Потребность увеличивается у тех, кто соблюдает диету, особенно жесткие диеты. Также потребность увеличивается у беременных и новорожденных и пожилых людей. Что касается витамина В12, кабаламин, синтезируется микрофорой кишечника, содержится в основном в мясных продуктов. Для его синтеза ничего не требуется, он синтезируется... Бактериями, которые содержатся в кишечнике. А вот для усвоения крайне необходим белок желудочного сока. Так называемый внутренний фактор Касла. И у тех людей, у которых резицирован желудок, большие проблемы с всасыванием витамина В12. Поэтому он нужен для получения парадерали. Вот э, недостаток витамина В12, как я уже сказал, при, возникает при аноцидном гастрите, операциях на желудке, поражении кишечника, э, также паразитарная инвазия участвует. Ну и у людей, которые соблюдают строгую вегетарианскую диету, э, у мясоедов практически проблем не возникает. Что касается цинка. Это колоссальная функция этого макроэлемента в нашем организме. Что хочется выделить? Функции для головного мозга и вообще нервной системы. Он требуется для образования передатчиков, медиаторов. Нарушение обмена цинка может спровоцировать болезнь Альцгеймера. Это крайне важно. То есть болезнь Альцгеймера это вообще бич. Сейчас в Европе крайне его боятся. Люди практически идут к тому, что витамины начинают очень рано прием и продолжают всю оставшуюся жизнь. Также в своем рационе мы должны стараться использовать в пищу овощи и фрукты. Вот здесь показан спектр Овощей и фруктов, которые мы должны с вами потреблять ежедневно. Ну, колоссальный, конечно, спектр. Как бы, ежедневно, откровенно говоря, все это есть невозможно. То есть, тут ситуация какая. То есть, если вы будете это все ежедневно принимать, вам никакие витамины не нужны. Но, откровенно говоря, кроме вот диареи после того, как вы это все съедите, ничего не добьетесь. Поэтому витамины надо потреблять каждый день. Вот Я лично постоянно употребляю витамины. Моя семья вся пьет витамины. И я пропагандирую этот образ жизни. Ежегодно на планете Земля умирает 3 миллиона человек из-за заболеваний, вызванных недостаточным потреблением пищи, овощей и фруктов. Это вот авитаминозы тяжелой степени, которые приводят к смертельному исходу. Что касается фитонутриентов. Фитонутриенты это витамины и минералы, получаемые из овощей и фруктов. Механизм действия у них тоже очень большой. Они вымывают ядовитые вещества из нашего организма. Кроме того, они предотвращают повреждение нашего организма свободными радикалами. И еще поддерживает состояние некоторых гормонов, например, таких как эстроген на оптимальном уровне. Это крайне важная функция для женщины. Тут представлена классикация фитонутриентов. И где они содержатся. Я не буду останавливаться на этой таблице. Отмечу, что крайне важны каротиноиды. Это большая группа фитонутриентов, которые содержат колоссальные функции и крайне важны для поддержания гомеостаза организма. Функции фитонутриентов они снижают риск атеросклероза, профилактируют тромбообразование, есть у них мощное противораковое действие, профилактика диффузной мастопатии и миомы матки, что очень важно для наших женщин. И антиоксидантное действие. Мощное антиоксидантное действие. Теперь давайте разберем компоненты нашего препарата. Очень важный компонент это экстракт виноградных косточек. Это очень-очень мощный антиоксидант. Применяется при патологии кровеносных сосудов. Для профилактики поражения глаз. Для предупреждения сердечных заболеваний и онкологических заболеваний. Также при повреждении кожи, ожогах и для уменьшения отечности после хирургических операций и травм. Резвератрол. Это вообще эликсир молодости и защита от рака. Выделяется он из кожуры ягод винограда. Еще раз повторю, что... Когда вы едите виноград, самое важное в нем это косточки и кожура. То есть мякоть можно не употреблять в пищу. Что касается других свойств резвератрова, они также колоссальны, очень важны. Это нейропротективное действие, то есть это защита нервной системы. Это противовоспалительное действие, это Кардиопротективное действие, защита сердца, это антидиабетическое действие, также противовирусное и противобактериальное действие. Что касается астаксантина, ну это вообще чудо 21-го столетия, в настоящее время признан самым мощным природным антиоксидантом, 54 раза эффективнее витамина А, в 65 раз сильнее витамина С и в 14 раз сильнее витамина Е. Также обладает исключительно сильным противовоспалительными свойствами. Это единственный компонент, который содержится в биологических активных веществах, который проверен в научной лаборатории. Здесь представлен сертификат научной лаборатории о клиническом соответствии этого препарата. Функции колоссальные. Если их перечислять, можно подумать, что он действует практически на все системы и функции организма. Это действительно так, поэтому он является самым мощным антиоксидантом. Такой факт это... Ссылка из известного журнала, это статья Мадонны, где она пишет, это ее слова, цитата, что она постоянно принимает Сантин на протяжении многих лет своей жизни. Ну и мы все знаем Мадонна, которая сохраняет молодость до сих пор. Следующий компонент нашего препарата это радиола розовая, это лекарственное растение, мощный адаптоген, мало чем уступает женщине известному, использует при лечении сердечно-судистых, желудочно-кишечных, кожных заболеваний, туберкулеза легких, лично такое заболевание как трахома, переломы костей многих многих других заболеваний. Так же как жаропонижающие, облик, очень укрепляющее средство. Ну, вот как оно выглядит. Очень симпатичное сбор одуванчиков. Вот радиола розовая. Дальше. Сенсорил. Крайне важный компонент а, в препарате. Он помогает подавлять усталость, напряжение это протективное действие от стрессовых факторов, которые постоянно нас преследуют, помогает способствовать ясность ума, концентрацию и бдительность, помогает повысить сбалансированные уровни энергии для физической работоспособности и выносливости, поддерживает здоровье, сердечно сосудистой функции, помогает поддерживать уровень сахара в крови, в пределах нормы и помогает подавлять стресс-индуцированное переедание и тягу к углеводам. Многие люди, в основном это женщины, но также и мужчины, при стрессе начинают много есть и тем самым набирая вес. Это крайне плохо сказывается на их здоровье. Возникают такие заболевания, как ишемическая болезнь сердца артериальная гипертензия и сахарный диабет второго типа. Что касается женьшеня, ну, это корень жизни, очень известное лекарственное растение, в основном используется как адаптоген, ну и в качестве общетонизирующего лекарственного средства. В Корее и в Китае корень женьшеня используют для приготовления пищи. Восточная медицина уверена в том, что препараты Женьшеня продлевают жизнь и молодость. Это мы можем проверить. В Китае и в Корее очень много долгожителей, которые достигли 100 лет и 120 лет и так далее. Вот так выглядит Женьшень. Очень симпатичное растение. Он показан взрослым в качестве стимулирующего средства при умственном и физическом напряжении, артериальной гипотензии, неврозов, неврастемия, нейроциркуляторной дистонии по гипертоническому типу, астении, различной этиологии, но ну и восстановление после перенесенных заболеваний. Помните, что витамины продлевают жизнь. Вот показана табличка, которая в прямой пропорции показывает, какие люди пьют витамины и сколько они живут. То есть, например, в Японии 90% людей принимают витамины. Средняя продолжительность жизни 87 лет. России такое даже не снилось. Сравним, например, Европу. Тут 50% людей принимают и 74 года живут в среднем. Россия, это указан процент людей, которые постоянно, без всяких перерывов, принимают витамины. Это максимум 5%. Продолжительность жизни 58 лет. Это удовольствия. Ну и в заключение я хочу поблагодарить вас за внимание. Принимайте витамины и будьте здоровы. Друзья, теперь я подключился, если меня видно, то продолжаем, не будем терять наше время. В общем, я аплодисментами еще раз хочу выразить действительно благодарность человеку, который, несмотря на праздники, нашел время, подготовил лекцию. Я знаю, что он прямо во время Пасхи занимался вот этой лекцией и подготавливал ее для нас. Значит, теперь давайте обсудим, какие у нас есть перспективы, как сегодня заказать этот уникальный продукт. И как можно еще, потребляя вот этот продукт, зарабатывать деньги? То есть речь шла сейчас о том, что в мире самая большая нагрузка на человека идет именно на мозг, на голову. И если сегодня вы будете правильное питание давать вашей голове, вашему мозгу, то остальная часть тела будет функционировать у вас идеально. Вы внимательно слушали, и я лично для себя услышал, что применяя вот этот комплекс микроэлементов, витаминов, фитонутриентов, здесь последние самые лучшие компоненты, собранные от науки, то наша жизнь будет продлена на 15 лет. То есть фактически это торговля молодостью, это раз. Второе, это сохранение своей семьи. И первым делом, я когда заказал вот этот вот продукт, Естественно, для меня было важно, чтобы бабушка, отец, мама, жена, в том числе я, потребляли вот этот продукт. Друзья, если меня слышно, поставьте цифру 7. И вот на этом можно еще заработать. То есть можно просто потреблять продукт и сохранять свою семью. Кому просто интересно сохранять семью, себя и не зарабатывать, поставьте цифру 5. Кто хотел бы еще... На примере, вот допустим, тех людей, кто уже зарабатывает. То есть, потреблять продукт и рекомендовать друзьям еще зарабатывать поставьте цифру 9. Но смысл очень простой. То есть, э, есть вот такая баночка. В ней 90 капсул. Утром одну, днем одну и вечером одну. Я лично скажу честно, что потребляю всего несколько дней. Ребята, я сегодня в шоке был лег спать 4 утра и в 9 утра встал без будильника. Состояние было идеальное. Я просто был шокирован, что я лег в 4 утра и в 9 утра встал без будильника. Я посмотрел на часы, думаю, что-то еще рано. Переставил, значит, будильник на 11, думаю, дай-ка я еще посплю. А вечером недавно я был в спортзале. Представляете? Когда я поднимал вот штангу, брал вес, бегал на дорожке, у меня прямо вот мурашки и дрожь шло, шла по телу. Это, ну, невероятно что-то. Вот во мне что-то кипело, и я могу с вами уже поделиться. Всего несколько дней, и лично я чувствую результат. Ну, это круто. Это круто, ребята, я могу вот так скажу. Для меня это, конечно, впечатление, что так работает. Моя рекомендация. Значит, Денис Юрьевич проконсультировал меня, вот здесь я исписал все, это с его слов, вот здесь все написано, я коротко подведу, значит, потреблять первый день одну, одну, желательно на ночь, то есть покушали, взяли одну капсулу, запили на ночь, это первый прием, второй прием, утром проснулись, покушали, перед работой раз, капсулу, и потом вечером. То есть днем не пьете вечером. Это второй прием. И третий прием с третьего приема. Это уже одна утром, одна днем, одна вечером. То есть он сказал, что нужно как бы накапливать постепенно. То есть постепенно наполнять свой организм. Вот. Ну и понятно, что если мы будем потреблять это питание, то нам не надо покупать вот столько банок. Вот столько банок, смотрите. Потому что зачем нам покупать столько банок, зачем нам ходить в будущем в аптеку, зачем нам ходить в больницы, если мы постепенно начнем потреблять. И еще у меня вот такое желание появилось, как бы знаете, силы много, энергии много. То есть моя рекомендация, это чисто моя рекомендация, то есть когда вы будете потреблять вот этот продукт, друзья, то моя рекомендация именно для вас, это чтобы вы именно ходили в спортзал или делали пробежку. То есть моя рекомендация для вас, чтобы вы не просто потребляли, то есть вы слышали, да, что очень важный компонент для женщин, стресса не будет, значит кушать меньше будете, меньше будете кушать. Вы слышали, что кто вегетарианец, обязательно надо потреблять, потому что витамина В определенного не хватает. Далее, вот моя рекомендация, не просто потреблять, а прогуляйтесь, походите. То есть у вас, вы почувствуете энергию, потому что когда вы начнете двигаться, это что-то невероятно. Я никогда не думал, что вот у меня сейчас второй час ночи, сегодня я второй раз выступаю был в спортзале, ездил сегодня в другой город ну, наверное, по мне не видно да, что нагруженность такая какая-то колоссальная хотя, в принципе, в другом городе сегодня был, в спортзале был два выступления и еще сегодня мы с Инокентием, значит четыре больших шкафа передвигали то есть мы, в общем, передвигали сегодня шкафы в общем, знаете, такую перестановку делали из одной комнаты в другую, ну, тяжелые. И состояние, конечно, я никогда не думал, но ну, что так реально работает, но ну, это факт. У меня аж глаза блестят, и буду теть всю жизнь, пить вот этот компонент, если не будет лучше. И бабушки, и дедушки, и мои родители, и мои друзья, я сделаю все, что возможно именно от меня, чтобы гораздо больше людей потребляли вот именно вот такой продукт. Значит, беременным, беременным и которые корм, кормлящ, как грудью кто кормит, я, я лично советую проконсультироваться с врачом. То есть беременным желательно проконсультироваться с врачом, то есть не потреблять продукт, это раз. Второе, всем остальным без проблем, можно без рекомендаций врача. Вот, Что еще хочу сказать. Вот то, что из консультации для детей будет отдельная баночка, то есть это для взрослых. Для детей можно детям по одной капсуле, если они нагрузка большая. То есть после 10 лет, если у них большая нагрузка, если они учатся, спорт и так далее. Но вообще для детей компания выпустит специальные такие. М, такие как мармеладки вкусные, знаете, э, с уменьшенной дозировкой. Вот для детей будет отдельно. И еще будет для животных. Еще будет для питомцев, для животных, э, чтобы наши собачки, в общем, кошечки и наши любимые, вот э, наша любимая жирность была, в общем, счастливой <с twitch> и, и было много энергии. В общем, ребята, оказывается, можно не только потреблять и быть здоровым, можно еще неплохо зарабатывать. Вот если честно, давайте поговорим сейчас коротко еще про доходы, потому что вот про этот продукт я могу говорить часами, мне лично ну, приятно говорить об этом продукте. Держишь в руке миссия, вот прямо жар идет такой, знаете, такая миссия, вот энергия такая, и это приятно, что не надо людям что-то впаривать, что-то продавать, у нас бизнес без продаж, мы просто потребляем, рекомендуем Люди покупают, мы получаем проценты. Сколько стоит, Раиль? Вот э, стоимость от 35 долларов. Если вы берете несколько упаковок, 6, то от 35 долларов. Если вы берете, например, 3 упаковки подороже, если берете одну, еще дороже. Э, я взял 6, почему? Ну, потому что бабушке, да? э, потому что маме, отцу, э, мне, жена у меня, значит, сейчас роды будут, пока жене нельзя, но, естественно, мыслимо, мысленно тоже взял. Вот. И у меня еще несколько клиентов заказала. То есть люди приходят на презентации, они говорят, хочу попробовать, перечисляют денежку на банковскую карточку Visa Classic MasterCard, и я им отправляю продукт. В общем, в принципе, специально взял 6, чтобы было дешевле. То есть, ну, это чисто для меня. Сейчас я расскажу, сколько можно взять одну, сколько три, сколько шесть. И хочу вам также, друзья, показать еще, э, именно как можно на этом зарабатывать. Я отлично, э, честно могу сказать, у меня большой жизненный опыт, более 10 разных видов спорта. Э, помимо этого, друзья, я вам хочу сказать, классический бизнес – более 15 лет, более 20 разных фирм. У нас три только личных предприятия. Потом я хочу вам сказать, что 8 лет индустрии сетевого бизнеса, 3 года интернет-бизнеса. И мне есть чем сравнивать, и доходы хорошие в разных местах. У нас есть бойцовский клуб в Москве и транспортная компания, в Иркутской области и другие есть моменты. И вы знаете, вот вот такие деньги, вот чисто, знаете, миссия, миссия, здоровые люди, здоровые дети, здоровые питомцы, потребляешь сам, живешь на 15 лет больше, то есть фактически торговля молодостью. То есть, ну это так и есть, то есть на 15 лет живешь больше. Да блин, разве какие-то деньги стоят на сегодняшний день 15 лет вашей жизни, вы мне скажите? Да нет, конечно, 15 лет жизни, если вы постоянно при, вот эти... Вот это питание потребляете? Да не, это несравнимо, просто несравнимо. И вот смотрите, я сейчас э, при вас. У меня сейчас, э, значит, э, подошла сегодня э, третья, третья. Вот я беру, капсула выглядит вот такая беленькая, безопасная, и в ней компоненты. Вот и все, и потребляю. Ну, Во-первых, вкусно, это да раз. Во-вторых, полезно. В-третьих, я сейчас проведу встречу, немного потружусь, лягу спать, и классно, понимаете? Ну, меня это заводит. Значит, давайте поговорим с вами вот про что. Сколько времени на доставку, как правильно приобрести, как правильно вступить в бизнес. Кстати, а кто из вас хотел бы не просто потреблять, а еще хотел бы бизнес? То есть я сейчас вам могу показать, как. Вы можете заказать для себя одну упаковку, и уже свой бизнес будет. То есть можно заказать упаковку, и уже бизнес будет. Не обязательно, друзья, просто потреблять. Покупая одну упаковку, вы покупаете бизнес. Вот что я еще хотел вам сказать. Продавать ничего не надо, просто рассказали другим. Они приобрели, и вы получили момент. И вот давайте сейчас об этом с вами поговорим, все обсудим. Сейчас я открою, секундочку, друзья. Внимание на экран. Сейчас я открою специально. У меня есть презентация подготовленная. И мы с вами все это обсудим. Если вам это понравится, будем делать вместе. Вот. Внимание на экран. Давайте сейчас в чате пока делаем тишину. Сейчас я все расскажу. Если вы что-то не услышите, вы потом зададите вопросы. Договорились? Сейчас провожу мини-презентацию. Если вы что-то не услышите, а потом вы можете задать вопросы, договорились. Давайте, потому что я сейчас все буду освещать. Итак, компания международная, называется Brain Dance. Официальный старт компании состоялся 15 января 2014 года. Два года разрабатывали этот уникальный комплекс. Генеральный директор это сам Эрик Карпореза. Это известная личность в мире. Он попал в топ 50 лучших бизнес-тренеров в мире в 2012 году. Это обеспеченный человек, успешный человек. Я вам даю сайт, вы потом посмотрите. Далее, вот вы видите, у Эрика Карпореза есть свои лаборатории, свои ученые, свой патент, свое сырье. Продукт, значит, выглядит вот так. BrainFuel плюс входит в более 10 компонентов. Компоненты уникальны. Сертификацию вы уже видели. Независимая экспертиза BrainFuel плюс. И сейчас мы подготавливаем еще помимо международного стандартного ССО и помимо независимой экспертизы, мы подготавливаем для Европы, для Евросоюза. Вот-вот в Германии заработает уже склад. У нас есть сейчас три склада. Один в Новой Зеландии, один... В Канаде, один в Америке, склад в Германии уже тоже есть, но э, в Германии еще нужно поставить пару под, одну подпись там или пару, чтобы была доставка именно с германского склада, а не с американского, в 27 стран Евросоюза и в том числе в Россию. Доставка на данный момент идет к нам э, 3-4 недели именно с Америки, но сейчас 3-4 недели, внимание, по доставке, но сейчас в Германии в любой момент может уже заработать доставка, тогда уже будет идти 1-2 недели прямо вам на почту. Далее, почему мы выбрали именно бизнес с этой компанией? Потому что продукт нужен людям, более 7 миллиардов людей сегодня на планете нуждаются в правильном питании, которые хотели бы, чтобы их дети жили дольше, чтобы их родители жили дольше, ну и чтобы чувствовать энергию, это нормально. В общем, мы выбрали тот продукт, который нужен всем. И это, не поспоришь, сегодня один из самых выгодных бизнесов. Компания получила премию по темпам роста номер один в мире в январе. Лучшая компания была января. Лучший старт года премия. Также компания платит деньги за рекомендацию. То есть за продажи компания деньги не платит. Внимание! Компания не платит деньги за продажу, потому что мы не продаем продукт фактически, мы только потребляем и рекомендуем. Компания получила премию «Самый щедрый бизнес-план в мире». 75% отдается в сеть. В средних компаниях 35%. Плюс 75% это пассив и с 50% до 80% за приглашение. То есть в компании есть два дохода. За приглашение вы получаете от 50% до 80% за пассив вы получаете 75 процентов вы попадаете сегодня в один процент тех людей кто начинает заниматься этим видом деятельности деньги вы будете получать на банковскую карточку MasterCard, пионер у вас будет именная своя карта мы научим вас как ее заказать она доставка будет вам бесплатно далее вот этот продукт сегодня признан лучшим продуктом в мире в 2014 году по актуальности и по здоровому образу жизни. Сегодня многие спортсмены обращают внимание на этот продукт, футболисты уже начинают потреблять продукт. Но, как вы знаете, Мадонна часть компонента уже пьет давно, и хоккейная команда Швеции также давно пьет Астаксантин. Какие деньги здесь можно зарабатывать? Но я бы не хотел сейчас о деньгах. До миллиона долларов вы можете получать в месяц за рекомендацию без продаж. Как это делается? Смотрите. вы Потребляете продукт. Вы рекомендуете друзьям, они потребляют продукт в интернете, заказывают им, приходят на почту. Компания работает в 200 странах мира. То есть вам на сегодняшний день нужно понять, что вы даете сайт человеку. Есть вот такой чисто российский сайт. То есть здесь регистрации нет. И есть вот такой международный сайт. Вверху выбираете вот здесь русский язык. В общем, 50 языков. В общем, сайт работает. Получается, во всех странах мира перевод более 50 стран. Здесь вы можете посмотреть. Внутри интерфейс уникальный. Там вы можете отследить все, что вам угодно, и вы можете увидеть, сколько вы заработали денег, какой у вас товарооборот, попали ли вы в таблицу. Вы можете посмотреть. Свои доходы, например. Сейчас мы это увидим. Вот таблица лидеров. 200 стран мира. Разные флаги. Вот вы видите. Постоянно идет регистрация. Вот кстати И Колумбия. И Россия. И Перу. И Италия. И Индия. Опять у нас это что? Италия. Это Дубай. Америка. То есть Бельгия. Канада. В общем, много-много-много разных стран. Вот здесь вы видите свой товарооборот. Можно посмотреть. Вы видите, у нас неплохой товарооборот. Мы 5 апреля только начали старт с этой кампании. 5 апреля 2014 года для русскоязычного рынка. Люди уже заработали колоссальные суммы денег. Друзья, первое, напишите в чат, кто уже пользуется продуктом. Напишите ваши результаты, что дает продукт. И второе, напишите ваши доходы. Кто уже не продавая зарабатывает деньги, рекомендует. За первую неделю, за несколько дней. И важно написать вашу профессию. Потому что в нашей команде зарабатывают пенсионеры по болезни. Обычные пенсионеры, студенты, работяги, которые на заводе работают, бизнесмены, генералы, долж... с должностями люди. То есть инженеры. Много-много-много много разных людей. Сейчас вы увидите результат. И вот я еще хочу обратить внимание. Головной мозг человека – это орган, координирующий и регулирующий все жизненные функции организма. И контролирующий поведение. Все наши мысли, чувства, ощущения, желания и движения связаны с работой мозга. Вот я вам даю, друзья, вот эту важную мысль. Вот люди пьют уже эти витамины. Я их сейчас пью, концентрация внимания стала больше. У нас одна женщина давала их человеку после инсульта. У него был паралич руки. Она сказала, что ему реально помогают. И он радуется, как ребенок. Что рука начинает шевелиться. То есть, это вот по продукту, да. Как купить, я сейчас расскажу. Внимание, мы как раз к этому подходим. То есть, вы видите, что здесь можно потреблять продукт, раз. Второе, рекомендовать это вы будете получать проценты за бизнес. И вот люди пишут свои доходы. Вот пенсионер Вениамин Квашонкин заработал за 4 дня 166 долларов. Хороший доход. строитель. Заказал продукт и сразу порекомендовал человеку. Заработал 65 долларов. Классно. С Снежанна За 10 дней заработали 440 долларов. Супер. Инна Лишкевич. Продукт супер. Море хороших впечатлений. Два с половиной месяца принимаю продукт Беларуси. Так. Все не опишешь. Плюсов очень много. Согласен, Татьяна. Инна Лешкевич, мама в декретном отпуске, за два дня заработала 110 долларов. Классно. Это только на старте. Теперь далее, что мы здесь видим. Начальник участка Иван Вовк, более 400 долларов за несколько дней. Светлана Горяйнова, бывший учитель, 247 долларов за первых три дня. Внимание, без продаж, ребята. Без вложений денег, без продаж. Вы должны вот это понимать. То есть люди пишут доходы без вложений денег, без риска. Иван Росков работал на заводе. За несколько дней заработал более 600 долларов. Неплохо. Александр Нойков сменил более 10 мест работы. Доход. Вау. Более 1400 долларов за несколько дней. Галина Ковалева. Э, смотрите. Пенсионер по болезни. За 3 дня заработал 85 долларов. Елена Парневая. Домохозяйка. За 4 дня заработала 406 долларов. За неделю более 600 долларов. Александр Пескун. Сварщик. За 5 дней 88 долларов. И, э, Иван Колубов, юрист, за 4 дня заработал более 300 долларов. Классно. Инна Шмигельская, мама в декрете, более 300 долларов заработала и еще все впереди. То есть, ребята, вот вы видите, обычные люди с разными профессиями, без вложения денег, без продаж, без э, кредитов. То есть не надо вводить людей в кредиты, просто потребляют продукт, рекомендуют людям и получают такие колоссальные деньги. Ребята, это только начало. Это они горят доходы с 5 по 9 апреля, 6 по 9 апреля. А завтра будет среда, они вам озвучат уже доход за, получается, одну неделю полную и примерно 3-4 дня дополнительных. То есть вы увидите, эти будут суммы супер. Что это действительно правда. Я хочу вам показать м, доходы этих людей. У меня есть чеки. Ребята, кто мне не присылал? Сегодня в скайпе после встречи, пожалуйста, пришлите. Вот доходы этих людей. Вам видно, да, на экране? Так, видно. Смотрите, Иван Росков. 5 апреля, 6 апреля стали бизнес делать, по 9 апреля заработал 383 доллара. Вот Инна Шмигельская. 185 долларов за 4 дня. Вот э, сварщик, 62 доллара. Э, вот Иван Вов, видите, за... Первых 4 дня 210 долларов. Инна Лишкевич 110 долларов за 2 дня. Александр Нойков долларов. 779 долларов. 6 апреля по 9. Вот Светлана Горяина. Учитель. За первых 3 дня 247 долларов. Оксана Челак. Работник столовой. 189 долларов. Елена Парневая. За первых 3-4 дня 406 долларов. Андрей Шаура. Это получается я. 5 апреля. Начал регистрировать людей, 6 апреля уже по-серьезному. И вот э, за 4 примерно дня 1802 доллара за рекомендацию заработать. Вот, друзья, вы видите, что это действительно правда, что чеки у людей нормальные. У кого, друзья, из вас появилось желание э, зарабатывать хотя бы столько же или больше, поставьте новички, поставьте цифру 7. Сейчас я покажу, где купить продукт как зарегистрироваться, с чего начать, а дальше мы вас научим. То есть вы должны убрать свой страх, потому что первый раз целоваться было страшно. Мы вас научим сейчас пошагово, как это все делать. На это у вас уйдет несколько недель, потом вы будете профессионалом, потом вы будете также писать свои доходы, радоваться жизни, получать деньги на банковскую карточку, и это будет большим примером для всех людей. Ну что, друзья, поехали! Я вижу, что вы готовы, и сейчас я вам покажу, как это сделать. Смотрите, если вы хотите сейчас заказать этот продукт, то вам надо сделать правильные действия. У вас есть несколько кнопочек. У нас все автоматизировано, есть система. Вот. И смотрите, что я хочу вам показать. Есть вот такая система. И вот здесь есть кнопка начать бизнес начать бизнес, есть кнопка менеджер. нажимаете начать бизнес нажимаете кнопку менеджер когда вы нажали на кнопку менеджер и вы когда нажали э, на кнопку начать бизнес, вот начать бизнес прямо сейчас нажмите и кнопка менеджер у вас в верхнем углу, вот здесь вверху появился ваш менеджер у всех менеджеров разные. телефон, скайп, социальные сети связывайтесь с вашим менеджером не стесняйтесь я лично люблю, когда э, мои э, люди, кто пришел по моей ссылке, звонят, пишут. То есть я всегда готов общаться с людьми. Не бойтесь, что у меня какой-то большой рамки, я простой человек, такой же, как и вы. Моя задача вам помочь. И вот у вас, у вас у всех разный менеджер. Обращайтесь к менеджеру, задавайте вопросы. Он вам все поможет, все настроит, активирует вам, научит делать статусы, научит пользоваться роботом. Далее. Вот здесь... Вот здесь. Когда нажали кнопку «Начать бизнес», у вас открывается вот такая страница. Вверху надо выбрать русский язык. Выбираете вот здесь русский язык, у вас вот такой перевод. И вот здесь надо написать «Петр» – ваше имя. Здесь фамилию, допустим, «Некраса». Здесь электронная почта, допустим, вот такая у вас почта. Далее, вот здесь повторение почты. И здесь номер телефона. Все. Как только вы введете вот эти данные – вы бесплатно зарегистрируетесь в компанию. То есть вы жмете «Раскрыть секрет», вы бесплатно регистрируетесь в компанию, вы занимаете место, и у вас появляются привилегии. Вы можете вот здесь потом, видите, у нас появляется вот такая вот генеалогия, вот рейтинги наши, и вот здесь вы видите, более 1500 человек неоплаченных и более 200 оплаченных. Вы в любой момент можете сейчас занять позицию и оплатиться. Оплачивайте с банковской карточки Visa Classic MasterCard. Подходит Кукуруза, МТС, Связной. То есть вы можете сегодня оплатить Kiwi кошелек. То есть можете пойти в МТС, Связной, Евросеть, заказать карточку. В МТС она бесплатная, Mastercard, Положить на нее денежку. Пойти и сделать заказ. Карточка бесплатно в МТС дается, на все у вас уйдет 10 минут. Вот. Обратитесь к менеджеру, он вам все поможет, расскажет, это наша задача. То есть прямо сейчас займите позицию, жмите кнопку начать бизнес. Заполняйте вот эти данные, заполнили. После того, когда вы заполнили данные, вы попадете вот в такую систему, ведете там свою почту. И когда вы ведете свою почту, вы попадете вовнутрь вот этой системы. И внизу у вас вот здесь будет э, возможность оплатить. Я сейчас покажу, что дается у вас возможность. Смотрите, вот здесь потом у вас будут не зарегистрированные, не оплаченные. Вот это оплаченные, а вот это лично приглашенные. И вот здесь баллы, видите? Компания за каждых 100 баллов вам платит 20 долларов в среднем. Ну, в смысле от 15 до 20. И нам надо разделить, вот должно быть слева и справа одинаковое количество баллов. Вот делим 7050 на 50 и умножаем примерно на 20 долларов. Вот вы видите, за 15 дней примерно предполагаемый пассивный доход, это как пенсия, 3000 долларов. Ребята, я сейчас открыл чат, как вам 3000 долларов за 15 дней работы, это в будущем пассивный доход. То есть... На самом деле я уже заработал гораздо больше за это время, потому что получил от 50% за приглашение, а это за повторные покупки будет. И вот моя задача просто показать, что вы можете это сделать, любой, пенсионер, студент, потом выплатить кредиты свои, избавиться, уволиться с работы, когда начнете зарабатывать деньги. Вот. Поэтому, друзья, вот так вы можете сделать. Теперь зайдете вот сюда, вот здесь у вас будет потом заказать продукт, кнопочка, Закажите себе, я сейчас расскажу, сколько стоят продукты, какие есть варианты. Первое, обратите внимание, наша команда профессионально обучает людей. В мире мы занимаем первое место, вот успех вместе Андрей Шаура. Четвертое место, успех вместе Александр Новиков. Десятое место, Иван Вовк, молодец, успех вместе. Двенадцатое место, Иван Росков, давай прибавляй, успех вместе. Шмигельская Инна, вот вы видите, девушка задницу надрала парням, молодец, успех вместе мама в декретном отпуске. Елена Парневая, домохозяйка, успех вместе, молодец. Иван Колобов, юрист, успех вместе. Что мы здесь с вами видим еще? Инна Лишкевич, также мама в декретном, успех вместе. Игорь Мишарин, успех вместе. То есть молодцы ребята. То есть вы видите, что мы проработаем профессионально, что мы идем вперед и мы побеждаем. И в заключение: вот здесь смотрите, вы должны понять, люди начинают потреблять, потребляют они много. Потом они говорят об этом друзьям. Продавать вам не надо. И есть три пакета. Один пакет это регистрация 20 долларов, это доставка 13 долларов и сам продукт. Вот первый, первый такой потребительский пакет в самом начале стоит 93 доллара. Со второго месяца будет 73 доллара. Но если вы берете второй пакет, сюда идет три упаковки. И одна упаковка идет уже бесплатно, в подарок. То есть 25% скидка минимум, вот вы видите. И второй пакет 166 долларов. Третий пакет самый выгодный. Покупаете 6 штучек, получается 45% скидка, 3 упаковки в подарок. И у вас получаются разные привилегии. То есть вы купили карьеру, вы поднялись сразу вот сюда. То есть вам до бриллианта уже немного остается. И вы получаете за приглашение дополнительно... Не 50 процентов, вот смотрите, если взять схему, то в обычной схеме платят 50 процентов, если взяли одну банку. Если вы взяли э, тройной пакет, то вам дается 52 процента с первой, 2 процента со второй и 2 процента с третьей линии. И вот здесь у вас начинаются уже определенные доходы. То есть просто вы потребляете и рекомендуете людям. И что мы видим? Кстати, вот видите, регистрации сейчас идут. Вот вы видите, только что прошли регистрации. Я сейчас вам покажу, как это все происходит. И вот здесь вы смотрите, видите, что взяв этот пакет, вы получаете определенные проценты. И вот здесь вы должны понять определенные моменты, определенные привилегии. Кстати, чем быстрее вы оплатитесь, тем выше вы будете, чем другие. То есть мы под вас регистрируем людей. Вот люди регистрируются, видите? Вот сейчас Елена зарегистрировалась только что, вот вы видите. Вот зарегистрировался э -э, Валерий. Uh, и еще сейчас будут регистрации. И вот кто быстрее платит среди вот этих людей, тот будет выше, чем эти люди. Uh, оплату нужно сделать uh, желательно до четверга, по Москве до 10 утра. Вот чем быстрее вы оплатите, тем вы выше будете потом по срезу. У нас такие условия в компании, что кто uh, зарегистрировался, вот видите, не оплаченный. И кто быстрее платит, он стоит выше них. Это честно. Uh, далее. И вот третий пакет, он дает самые большие привилегии вам. То есть продукт дешевле. Со второго месяца, если вы будете покупать такой же пакет, будет одна пачка, стоит 35 долларов. Это недорого. 35 долларов в месяц на человека. Плюс 52% с первой линии. 50, это будете за приглашение получать будете от 26 долларов до 78%. Со второй линии будете получать 2%, с третьей линии будете 2% получать, и это от 1 до 3 долларов. А если вы берете одну банку, тогда вы получаете 25 долларов 50 и 75 за приглашение, а со второй и третьей линии не получаете. Для того, чтобы получать деньги, вам достаточно покупать всего одну упаковку для себя или своей семьи, которые будут потреблять этот продукт. Деньги вы будете получать за бинар и за уровни за количество покупок. То есть три покупки слева, три покупки справа вам примерно 60 долларов. То есть смотрите. 80 пачек слева, 80 пачек справа. 1600 долларов вы получили. Плюс бонусы от уровня gold до уровня бриллианта. Это от 1000 долларов до 100 тысяч долларов. Есть методика, как выйти на 40 тысяч долларов в месяц. Вы рекомендуете, вы потребляете. Каждый месяц по одному человеку у вас прибавляется. И за год это будет 4095 клиентов, которые потребляют продукт. Не продают, а потребляют. И вы будете получать 40 тысяч долларов. Да, это реально. Это возможно с компанией именно Брайна Буданс. Мы сегодня идем в рейтинге, мы сегодня побеждаем. Вот видите, хорошие позиции, это система успех вместе. И я рекомендую вам сегодня присоединиться именно к этой компании, потому что она в мире занимает ведущие сегодня позиции. Несмотря на то, что компания молодая, вот здесь вы видите, мы стартовали, и вот у нас идет рост сейчас, вот здесь вот вы видите. И в России мы сделали товарооборот с 5 апреля по 22 апреля, 17 дней, и мы уже занимаем, видите, 7% оборот. Украины, Белоруссии нет, страны СНГ нет, все страны свободны, и вы можете сегодня идти, и вот мы уже России вывели 6543 место, хотя 15 дней назад было 22 тысяч. Друзья, мы в лучшей команде, мы в лучшем направлении. Прямо сейчас жмите кнопку. Вот здесь «Начать бизнес», кнопку «Менеджер», заполняете вот это «Данные». И если ваш менеджер сегодня, такой да, такой может, занимается, к примеру, другим бизнесом, недвижимостью или топливным бизнесом, тогда вы обращаетесь ко мне, я вам нахожу по генеалогии вашего менеджера, и вы подключаетесь к компанию «Брайн». То есть вы обращаетесь к менеджеру прямо сейчас. Если он не строит бизнес по здоровью, то мы вам находим, замену, выше вас будет другой человек, который будет помогать. И все мы это делаем через систему. То есть у нас есть система, и чтобы вы зарабатывали деньги проще, вот здесь есть неделя знаний. Почитайте, что ждет вас завтра. Завтра вас ждет, смотрите, в 14.00 Москвы презентация бизнеса плюс система. В 23.00, как правильно зарабатывать в соцсетях, методы приглашения и бизнес-план брейн. Это очень важный тренинг. Завтра в 19.00 Москвы будет важный тренинг. 24 апреля днем презентация плюс бизнес, а 24 апреля встреча рандеву сетевиков, как правильно выбрать MLM-компанию. 25 апреля две презентации, а 26 апреля в 12.00 Москвы тренинг 7 столков оптимального бизнеса, 3 часа знаний. Вы видите, что наш портал развивается, что у нас обучают сегодня многим направлениям. То есть мы обучаем людей здоровью, успеху, финансам, мы обучаем людей спорту, мы обучаем людей сегодня карьере, мы обучаем сегодня людей, как правильно выбрать какую-либо компанию. И вот прямо сейчас смотрите, как работает система. Чек нажал кнопку «Начать бизнес», зовут его Александр, вот вы видите, Соба, Собанин, и он сделал регистрацию. Вот три регистрации во время презентации. Ребята, это хороший бизнес? Когда 3 человека уже заняли позицию. Если да, поставьте 8. То есть вот вы видите в прямом эфире лично у меня 3 регистрации. Если вы хотите, чтобы у вас было столько же много, тогда вам надо начать делать статусы. Тогда вам надо купить робота. Тогда вам надо правильно приглашать людей. А для этого я сейчас вам покажу, что надо сделать. Вот здесь есть оплата офиса. Вы оплачиваете робота. Вот так выглядит эта ссылочка. Оплачивайте сразу на полгода или на год, так дешевле в два раза. Если денег нет, оплачивайте на месяц. Но я рекомендую всем покупать на полгода или на год, так дешевле. Купили на полгода или на год робота, активировали его, у вас появляется потом здесь мой профиль, здесь ставите ссылку, вот видите, на свой бизнес, она берется вот здесь, вы берете мой веб-сайт, мой веб и вот здесь копируете вот эту ссылку. Ребята, ставьте все вот эту вот нейтральную чтобы я когда показывал, у людей была такая же. Вот правая кнопка, вот так копируете. и потом вот сюда в профиль ее вставляете, чтобы люди автоматически регистрировались под вас. Вот здесь придумывайте название робота, без точек, без запятых, без пробелов. А, с цифры можно, можно буквы. Петров Сидоров, 3P, 3Z, 38. Здесь ссылки на социальные сети с пробелами, здесь YouTube, здесь немного о себе написали. Здесь нажали ⁇ Сохранить ⁇ И после этого у вас появляется вот здесь в настройках 15 роботов. Вот здесь вверху выбираете ролик «Новая жизнь». Внизу так спускайтесь «Новая жизнь». Жмете вот здесь «Сохранить». Вот здесь правой кнопкой «Копировать ссылку». И у вас готов робот. И вы вот эту ссылочку копируете и вставляете в социальных сетях. Я делаю вот так. При вас. Захожу в «Контакт». Захожу в «Фейсбук». Захожу в «Одноклассники». И приглашаю людей завтра на презентацию. То есть что я делаю? Я при вас сейчас создаю рекламу. Вы увидите, как это делается легко. Ввожу свои логины и пароли. И занимает у меня это ровно 5 минут. 5 минут днем, 5 минут вечером, 5 минут днем, 5 минут днем, иногда ночью. И вот что я делаю. Вот я создал, теперь захожу, беру рекламку, у меня есть готовые рекламки у моих менеджеров, наставников. Вы обратитесь к своим менеджерам, добавьтесь, в друзья. И вот я сейчас выберу рекламку. И знаете, какую я сделаю рекламку? Делаем старт международной компании в более чем в 200 странах мира. То есть мы сейчас работаем в предстартовом состоянии. То есть все, что сейчас происходит, это еще не старт компании. То есть вы вообще в самом начале сейчас стоите. И Вот делайте вот так, допустим, выше, вот сюда добавляете картинку, какую-нибудь интересную, пусть будет, знаете, какая картинка, предположим, пусть будет, я вот здесь выбираю картиночку интересную, пусть будет, знаете, какая, ребята, картинка, то есть, я думаю, что вот такая. Все. Сделал, жму поделиться, и все мои друзья увидели вот такую рекламу. Вот здесь комментарий добавляю, этот же текст. Это я сделал в Однокласснике. Теперь, смотрите, ВКонтакте, в Фейсбуке также жму что? Фотографию, загрузить, выбираю э, картинку, картинку выбираю и... Такой нейтральное пусть будет. Не надо ставить с названием компании, не надо с продуктом. Видите, такая нейтральная. Раз. Все. И жму нравится. Далее захожу в контакт. Вот здесь также выбираю картинку. И поставлю, знаете, вот такую. Все. И жму поделиться. Отправить. И вот здесь жму нравится. То есть рекламу я сделал в контакте, в фейсбуке, в одноклассниках. Кто из вас сможет повторить то, что я вам показал? Поставьте цифру 5. То есть наш бизнес, он для простых людей, для пенсионеров, студентов, предпринимателей. Вы купили робот, вы его настроили, мы помогли менеджеры вам его настроить, вы каждый день делаете статусы, и за год, за год у вас накопится 100, 200, 300, 500, тысяч человек. То есть робот будет копить вам людей месяц, год, два года, если вы будете делать статусы, и если у вас робот активный. Если робот не активный, то и вы денег не будете получать. Потому что людей не будет. И вот люди зашли, нажали вот на такую ссылочку, увидели рекламу вашу, а это ваш робот. Доброе Здесь время. можно поставить любой ролик для любой компании. Нажали войти люди, оставили данные. А робот вам показывает кнопка приглашенные и кнопка статистика. И что робот показывает? Смотрите, что сегодня 162 человека смотрело маленькую рекламу. И кнопка приглашенные. Вот зарегистрировались люди. Федор, Александр, Федор и Александр, если вы находитесь на конференции, поставьте цифру 5 или цифру 7. То есть вот вы видите, друзья, что люди в прямом эфире нажали начать бизнес, посетили конференцию. И вот здесь люди с Украины, с Беларуси, здесь есть скайп, телефон, социальные сети. Вы видите, что с этими людьми можно пообщаться, созвониться. И эти люди заходят потом на конференцию. Жмут начать бизнес, заказать товар, жмут кнопку менеджер и присоединяются к вам, к вашему бизнесу вот так через робота. То есть не вы их приглашали, а получается они зашли, зарегистрировались и вот так вот, вот это произошло. И вот я вам даю готовый статус, который вам надо сегодня всем сделать после покупки робота. Кто уже готов купить робота для продвижения своего бизнеса, поставьте цифру 3. И вот вам статус, вы его сделаете за место звездочек. Свой будет логин, и э, часть людей зайдет завтра на презентацию, на тренинг по вашей ссылке. Подводим итоги. Продукт нужен людям, раз, более чем 7 миллиардов людей. У нас есть команда, есть наставник, 2. У нас есть система, которая проста, это три. И компания платит самые щедрые деньги э, для людей, для вас. Мы вас научим, мы не бросим вас, мы будем вас постоянно вести. Завтра днем в 14.00 Москвы приглашайте людей, будет презентация плюс бизнес. А вечером будет курс стоимостью 1000 долларов для вас в подарок. Все, кто сейчас находится на встрече, и ваши друзья завтра могут прийти бесплатно. Курс «Как зарабатывать в социальных сетях». Если бы вы пошли в «Золотой актив» или «Бизнес молодость», «Бизнес -молодость» вы бы заплатили 1000 долларов. Мы дадим вам знания безвозмездно, при условии, если вы с нами будете делать бизнес. Договорились? Плюс завтра мы научим вас приглашать, плюс завтра мы научим вас также правильно э, изучать бизнес-план и делать. Прямо сейчас мой совет дружеский. Настраивайте робота, делайте статусы, обратитесь к менеджеру, э, нажмите кнопку начать бизнес, заполните данные, займите лучшую позицию и оплатите себе пакет номер один, два или три. Номер один одна баночка, номер три 6 баноч. Я взял 6, потому что это выгодно по цене дешевле на 45%, потому что привилегии и бонус. С вами была команда ⁇ Успех вместе ⁇ ваш друг Андрей Шаура. Я вас всех люблю, желаю вам процветания, успехов. И в подарок от нас замечательная поездка от нашей команды, которая вас ждет, это поездка за границу. Я желаю вам... Вместе с нами путешествий, наслаждений, потому что система «Успех вместе» вас будет поощрять, будет вас продвигать. Здесь статистики вы будете получать доллар за первую линию и доллар за вторую линию, помимо денег от компании. А теперь та поездка, которая ждет вас за границу вместе с нами. Я с вами не прощаюсь, я говорю до скорой встречи. Место встречи изменить нельзя. Портал «Успех вместе». Привет, друзья! Потрясающие новости!